Три ляма рублей. Охренеть, ребята. Чекайте это. Когда вот у меня так будет? Это просто сумасшедшее. Красава. Привет. Недавно я снимал видео, как пишу 100 миллионером. Не снимал. Я уговаривал их на встречу, чтобы провести с ними интервью. Узнать, как заработать много бабла. И вместе снять ролик, вот что они писали. Так, ну шо? Вот текст, который я писал миллионерам. Смотрим диалоги, что они нам ответили. Да пидоросы, блин, когда вы уже все сдохнете? Не пиши мне больше. А как, как отставить? Гондон, Ну и такие неадекваты тоже попадались. А потом я нашел этого челика. Чекайте дальше. Я нашел одного чувака. Дон Яган. Он согласился. Давайте посмотрим его профиль. А вот это крутой чувак. Он с ламборгини стоит. Круто, да, да. Видно, что зарабатывает много этот человек. Шикарная машина. Видимо, едет на деловую встречу. А вот, кстати, фотки из Америки. Пальмы. Вот тоже он стоит напротив двух ламборгини. Красавчик. Видно, что успешный человек. Тоже напишу ему, пожалуй. Тут вот он написал, что согласен. Ну все, я сейчас собираюсь и еду к нему. Он согласился, и мы договорились встретиться, чтобы он показал мне квартиру, в которой живет. Чем занимается и как зарабатывает. Как он смог уйти от стандартного пути. Знаете, там, э, дом-работа, дом-работа, кредит на пятнашку. Ну, или четырка, там. Есть у него вообще образование или нет? С чего он вообще начинал и как он все это делал? Он зарабатывает, блин, несколько миллионов в месяц. Да я даже не знаю, сколько точно. И сегодня такой день, что я могу у него узнать максимально всю информацию, какую только возможно. А вот Дон Яган. Здарова, ребят. Расскажи, может, откуда ты и сколько тебе лет? И что, ты вот так вот весь день Хотите снимать нас будешь? Ну да. Ну в Киров я приехал недавно, на самом деле, лет 7 назад. Из маленького ПГТ, называется Юрье. А сколько там населения? Ну, меньше миллиона человек. Ясно. А сколько здесь квадратных метров? 280 квадратов. 280! Ну, это просто маленькая комнатка. В я тебя пока не пущу, там не прибрано. Ясно. Тут небольшая... О, зона. тут можно чилить? Да, можно чилить, вечером смотреть на город, позалипать. Вау, действительно, город такой какой красивый. Вид из окна шикарный, вон там, <смех> бомжи в футбол играют а Сколько стоит аренда квартиры? 800 тысяч рублей стоит аренда квартиры Так, ну вот тут у меня гардероб <смех> это... это наряд? <смех> а, это, наверное, у меня просто такая же ночнушка есть? А, бывает, бывает ну вот, у меня тут барахло всякое лежит Охренеть! Вы видели? Ты просыпаешься с таким видом лютым! Охренеть! Как у тебя вообще так произошло, что все после школы пошли в армию, на работу за 30 тысяч, в шарагу? Что вообще такое случилось с тобой? В какой момент ты вообще свернулся с этого пути И с чего ты начал? Ну, я окончил 11 классов, а потом хотел начать какой-то бизнес, хотя на тот момент у меня уже был с товарищем товарный бизнес, мы им уже занимались. Но мама мне говорила, чтобы я поступал в университет, а я маме говорил, мама, я не хочу в институт. Ну, в итоге я поступил, проучился до второго курса. А я, кстати, окончил Шарагу. Да, молодец, круто. Так вот, проучился до второго курса, потом понял, что это не мое, и ушел оттуда. А что ты потом делал? Я поступил на другую специальность и проучился там еще два года. И в это время я начал уже развивать какой-то там бизнес: сдавать бутылки, банки, таскать железо. Потом я начал заниматься картинами на холсте, печатать любые изображения, любые картинки на заказ, любой размер. Также занимаюсь даже сейчас кружками. Любой дизайн, кружки одна штука 350 рублей. Две штуки, три штуки, 280 рублей уже картины, вот 950 рублей штука. Также есть еще производство детских конструкторов. Любой конструктор, доступные цены, вообще все. Еще, если вы также планируете свою жизнь, как я, каждый день, то мне в этом помогает мой планер магнитный. На магнитной основе лепится к холодильнику или на любую металлическую поверхность. В комплекте идет маркер. Классная штука. Также планер с помощью приспособления, которое идет в комплекте, крепится не только на холодильнике, или металлической поверхности, а вообще на любую поверхность, так что вам даже не надо будет морать скотчем к сторонним стенам. Губочка в комплекте. Ну, клевая вещь, я вот бы никогда не додумался до такого красава. Все ссылки в описании. Товар качественный, просто пушечка. Особенно планер. Особенно конструктор. Особенно кружки, а особенно картины Особенно все вместе Да вообще вы все молодцы На тот момент мне уже даже некогда было Ходить на учебу Мне просто не хватало на нее времени Так что я даже не видел никакого смысла в ней Мне все говорили Дон Ягод, ну куда ты? Но это же все времен. Однако у меня дела шли только в гору И я очень во всем этом преуспел Так что ни о чем не жалею Как-то вот так. Обалдеть у меня примерно такая же история, только вот менее миллиона в месяц выходит. Вот у тебя вот сколько? По-разному, по-разному. От многих факторов зависит на самом деле. Более миллиона? Да, более миллиона. Более пяти миллионов? Да. В месяц? Да, больше 5 миллионов в месяц стабильно. Обалдеть. А больше 10 лямов? Ну да, больше десяти лямов всегда стабильно, обычно. Офигеть, а 15 лямов бывает? Two hours later. О май гад, Дон Яга на полтора миллиарда в месяц бывало. Да, бывало, больше даже бывало. Вот в прошлом месяце полтора миллиарда было. Ну да, так-то логично, он же снимает хату за 800. Ну да, я считаю, что ты должен тратить 10% процентов от того дохода, что ты зарабатываешь. Иначе какой в этом смысл, если ты зарабатываешь тридцать тысяч идешь в пятерочку за 30 рублей, но я считаю это Тоже, кстати, так считаю. Это совсем неправильно. Мы куда-то поедем сейчас? Да, надо в пару мест заехать. Сейчас я схожу, переоденусь. Ладно, я пока подсниму здесь все. Ля, я просто офигеваю. Ля, 800 тысяч рублей в месяц. Охренеть. Сейчас зачилю. О, шикардосик. Жизнь успешного человека. просыпаешь, смотришь в окно, а там такие прекрасные виды. Как мотивирует, когда попадаешь вот в такую обстановку. Это вот как вот так? Просыпаешься и понимаешь, что делаешь несколько миллионов в месяц. Больше пяти, Вася. Просыпаешься и тупо сидишь, как король. а не поймал. Ого, сколько здесь? Три ляма. Охренеть. Такая котлета. Три ляма рублей. Охренеть, ребята, чекайте это. Просто я никогда в жизни столько денег в руке не держал. Просто охренеть. Вот это вот действительно мотивация работать и вставать там в 5 утра. Ого, вот это флекс. Сейчас, смотри, что покажу. Ребята, если у вас есть вот такая котлята, обязательно советую вам сделать вот так. Руку выставляешь, держишь ее Вот так. Вот. Здорово, да. Это просто сумасшедшая груша в очки. Опа, на, дай я попробую. Снимай. Опа. Контент пошел нафиг. Как он там? Это вообще. Вперед. Красава. Класс, Вот это вот мотивация настоящая. Вставать в 5 утра и, и все. Это я вот недавно за наносекунду заработал. Надо будет счет на машинку купить. Дон Ягодному нужно куда-то сейчас ездить, сейчас поедем куда-то. Чё, палишь пепсикольный? <звы> <звы> Вау! Не, не на этой поедем, Это, мне, а, блин, а на какой поедем тогда? На этой. На этой? придется на этой тачке гонять. Да, у той машины бен кончился поэтому пока по делам поездим на этой машине. А я еще недавно ламборгини заказал за 25 миллионов рублей. О, вы слышали? 25 миллионов. С такой зарплатой, в принципе, можешь себе позволить. Ее еще просто не доставили, поэтому вот пока на это едем. Ну что, куда поедем? Да, нам сейчас нужно заскочить в несколько мест. Эх. Пока машинка не скучает. Ну ничего, скоро тебя заправят. А это что, тоже все твои машины? Да. Красава. Вот к чему парни надо стремиться. Вот как ты себя вообще ощущаешь, просыпаешься? Как вообще начинается твой день, зная, что внизу тебя ждет ренч-ровер? И во сколько ты встаешь? Когда ты это имеешь, в самом начале у тебя прям эффект такой вау каждый день. Ну вот пройдет месяц. И э, ты относишься к этим вещам К машине, к квартире дорогой Уже как так и должно быть Ну так-то да, тоже верно Привыкается к как хорошему быстро Вот для людей, у которых нет этого всего Это вызывает какие-то эмоции Восторг, но не всегда А вот люди, которые действительно Это заработали своим трудом Для них это уже как обыденность Я вот когда купил себе этот тренд-ровер Неделю ездил и балдел На самом деле офигевал вот. а, Ну прошла неделя, я уже к этому относиться как-то и, и со временем тебе хочется чтобы на тебя меньше обращали внимание из-за этого да я тебя отлично понимаю а это все понятно вот ты мне скажи вот допустим если ты добиваешься цели через месяц тебе уже пофиг как ты находишь силы мотивацию чтобы добиваться все время что-то нового и, и не терять к этому интерес смотри вот что я насчет этого думаю это лично мое мнение но вот когда ты чем-то занимаешься когда идешь к этой цели, выполняешь какие-то маленькие задачи. То есть в процессе выполнения в сам процесс выполнения. Счастье работы в самой работе, а не в завершении ее. Поэтому, когда ты что-то делаешь, у тебя постоянно должны появляться какие-то задачи и постоянно вот эти вот моменты. И ты их делаешь, и делаешь, и делаешь, и ради этого встаешь, просыпаешься, идешь делать дела. Вот ты говорил, что у тебя есть какие-то проекты. Мы сняли твою квартиру, на ютубе у тебя какие-то там делишки есть небольшие, ты говорил. А вот конкретно чем ты занимаешься? Но я вот уже говорил, что я начинал с металла, сдавал бутылки, банки. На данный момент занимаюсь картинами на холсте. Кстати, отличная тема, мне вот понравилась, я бы себе купил. И также и кружку, и... Как его там, что еще? Печать на кружках, магнитные планеры, чтобы все успевать, как я. Да, вот планеры тоже тема, на холодильник бабахнул и все планируешь там. Детские конструкторы. Вот детские конструкторы. Нет, у меня пока детей, но когда будут, я обязательно вот куплю им такой конструктор. Его еще, кстати, раскрашивать можно. Я его пощупал. Материал такой, похожий на дерево. Ссылочки все в описании. Мы оставим. Переходите, смотрите. Да, ссылки в описании. Да недавно мне стала интересна тема ставок. А в прошлом году был чемпионат мира, так что это вообще был просто взрыв. Подожди, то есть ты делаешь ставки на спорт? Да, делаю и отлично на этом зарабатываю. Я бы сказал, это основной источник моего дохода. То есть это основной источник твоего дохода? Да, я и говорю, это основной источник моего дохода. Ну, представляете, вот так поднялся вот этот человек, только потому что это его основной источник, его дохода. Конечно, я понимаю твою иронию, что ты думаешь, что на ставках не заработаешь или тут всех обманывают. Нет, на самом деле сейчас просто все, кому не лень, кинулись в эту область и возомнили, что они специалисты. На самом деле нет, они просто разводят людей на бабки. Хотя вот мне вот всегда показалось, что ставки это всего лишь дело случая, вероятность, ты не можешь угадать. Нет, почему? Просто берешь и угадываешь. Как? Как просто? А вообще просто. Просто даешь мне 10 тысяч рублей, мне. Mm. Я делаю тебе 500 миллионов с ним. 500 миллионов? Вы слышали это? 500 миллионов. Это бюджет России. Да-да, не удивляйтесь. Ты можешь продемонстрировать, как ты это делаешь? Да, могу вообще без проблем. Давай остановимся, попробуем. Я не понимаю в этом, я не хочу все деньги проиграть Но я тебе доверяю, ты нормальный пацан Вон каких успехов добился Если бы ты не шарил, ты бы ездил сейчас на чем-нибудь Ни на чем бы не ездить. Да, пешком выходил, на своих ногах Да, да, и ног у меня бы тоже Вот как вот ты можешь угадать, какая команда выиграет? Да вообще все просто Берешь и угадываешь, деньги забираешь себе Бывает и такое, что ставка не заходит, но меня такого не бывает. Мои ставки заходят всегда на сто процентов. Я же не похож на вруна. Ну так-то да. Сейчас много развелось таких чертей, которые в Инстаграме создают страницу, нагружают туда всяких фоток с арендованными тачками, квартирами, напечатанными деньгами. И эти люди потом говорят другим, что они научат их зарабатывать. Как они научат их зарабатывать? Они, они вруны. А, они продают прогнозы? прогнозы оставляют реферальные ссылки. А, понял. Ребят, вот запомните, реферальные ссылки на букмекерские конторы, это вообще нормальное дело. Если капер оставляет реферальную ссылку на какую-то букмекерскую контору, то вы 100% будьте уверены, что вы просто выйдете в плюс с этим человеком. Вот, мне просто, он так говорит. Просто, да, 100% заработаете, я вам Дам эту реферальную ссылку Красава, вот прям сердце кровью Обливается, мне прям верится вот В каждое его слово, что он говорит Конечно, Поним? это классно, когда У тебя есть последние Ваши 10 тысяч рублей, вы их закидываете по реферальной ссылке, и через пять минут у вас уже 500 миллионов. И 500 вы, миллионов? Да, и вы потом можете еще закинуть 10 тысяч. И вы просто вообще потом в шоколаде будете. Вы слышали? 500 миллионов опять. Покажешь? Конечно, покажу. Реально? Я скажу. Похоже на правду. Давайте, пацаны, проверим. Я все узнаю. Вообще без базара, без проблем. Это даже не похоже на правду, это правда. Давай проверим уже, наконец. Ну, только по 10 Без проблем вообще. Покажу все на своем примере, как я это делаю. Давай, если я тебе дам 10 тысяч, ты поставишь их на нужное событие, и что будет дальше? То ты получишь 100 миллионов. 100 миллионов тоже деньги. То есть ты с прибыли берешь себе какой-то процент? Да, совсем небольшой процент, но я не жадный, мне зачем это? Выиграл 500 миллионов, получай 100, процент такусенький. А мы сегодня успеем, например, сделать ставку и потом вывести деньги? Я хочу посмотреть это, как ты выводишь деньги? Конечно успеем, вообще без проблем, это две минуты делают. Просто говорят, что обычно бывают проблемы с выводом, типа деньги не приходят или в банкомате не Нет, выдают. нет, нет, мы с тобой сделаем ставку, посмотрим, сколько выиграли, съездим до банкомата ближайшего и обналичимся. Отлично, давай, погнали. Давай я тебе сейчас покажу, как это делается. Давай, сейчас посмотрим. Так, это ты зашел на сайт. Да, вот. Вот. В общем, это что за событие? Вот мы поставили на событие чемпионат Италии. Пиписка короткая. Короче, поставили 10 тысяч рублей. На выходе ожидается 500 миллионов. Все, все пошло. Отлично. Ожидаем. А, а пока идет это событие, мы съездим покушать. Мой любимый ресторан «Воснецов». Да, поехали. Мы приехали в ресторан. А, да, все, не ходим. Блин, прикинь, ресторан закрыли из-за коронавируса на карантин. Капец. Че, давай съездим тогда в другое место. Конечно, поехали хавать-то хочется. А чё там по поводу ставки? Может уже... Давай проверим баланс? Давай проверим. Вот как я и говорил, как и планировалось, говорю, стопроцентная гарантия, что вы выиграете со мной. Охренеть. миллионов. Поставили 10 тысяч рублей, выиграли 500 миллионов рублей. Выплачено уже 500 миллионов рублей. Охренеть. Так, значит, тебе смс-ка должна прийти скоро? Можно вывести на карту. А, сейчас, сейчас выведу, Давай. Нет. И я хочу посмотреть и доказать зрителям, что деньги реально можно вывести без проблем. Просто сомневаются, что такое возможно. Деньги типа не приходят. Никаких сомнений. А есть какие-то ограничения по своему там? Нет. Все 500 миллионов можно разом, разом вывести. Берете. Я когда-то обманул, я никого еще не обманул. Ну охренеть. Давай, выведи деньги Я на карту. Я уже все а, -а, а. Ждем смс Все, ну, ладно. Ждем смс-ку от банка. Вот, пиликнуло. Пиликнуло, давай. Смотрите, зачисление. У -у -у. У -у -у. Охренеть, у тебя баланс, как бюджет Российской Федерации. <св -у -у. <св -у -у. Да, вот так вот все просто делается. Обалдеть. Сейчас можно съездить до банкомата и все это снять. Да, давай проверим. Все же я все еще сомневаюсь, пока ты не выведешь деньги. А, наверное, пока деньги в руках не, не подержишь, Не поверишь. Так, это, да? Конечно, так и ведь. Без проблем сейчас. Может, съездим. это просто циферки электронные, которые невозможно пощупать. Нет, сейчас съездим с ними. Давай погнали. Все, погнали. Погнали в магазин снимать деньги. Сейчас деньги что, что просто так взял и вывел? Никаких проблем. Никаких проблем с выводом денег нет. Мы просто подошли к банкомату и сняли все деньги, вывели без проблем. обратно домой. Так, вот это деньги, которые мы сегодня сняли. Вот прикладываю в общую котлету. Омагад, oh вот этот ты люто прибавил к котлете. Когда oh вот у меня так будет? Не будет. Не понял. Короче, меня обманули.